Разрешите мне представиться Король Алла Васильевна Я представляю колледж общественного питания и сервиса Город Нурсултан, Республика Казахстан У нас сегодня предоставилась такая возможность Быть в Анталии Посетить Академию туризма Где мы заключили меморандум о взаимном сотрудничестве которые раскрывают очень большие возможности. Это и повышение квалификации наших преподавателей, мастеров производственного обучения. Это и стажировки наших студентов. Это взаимовыгодный обмен практического обучения. Дополнительное образование, которое включает получение дополнительного диплома Швейцарии, Америки и Республики Турции. Это большая возможность для нас и для наших студентов. Вот, поэтому хотим выразить признательность колледжу, Академии туризма, которые нас пригласили, показали, обзорные экскурсии. Очень много различных у них здесь программ, проектов, которые, ну, надеемся, в будущем мы будем реализовать совместными усилиями. Спасибо. Нуржаова Нуржанат Муратказа, Нурсултан Каласының Коғамдық Таматандыры Және Сервис Колледжіның директорның орынбасары боламын академия бірге, э, меморандум ойлып, Я являюсь представителем Евразийского гуманитарного института ә, Казахстана, в городе Астане находимся мы. Для нас интересен ә, данная академия в, ә, в том смысле, что. Мы хотим видеть их как партнеров, как полноценных партнеров по обмену преподавателями, студентами, так как здесь мы можем получить как партнеры международный опыт, также студенты получат больше знаний в сфере туризма, в сфере администрирования, в сфере менеджмента туризма. Да? И также у нас есть студенты, которые учатся на переводческое дело, Гид-переводчик также могли бы получить большой, большой практический навык в данной академии. Для этого. Она нам является как бы, привлекательным в этой связи, что может дать нам такие условия по совершенствованию знаний наших студентов. Бай Мамыров Болата руководитель Центра дистанционных образовательных технологий Евразийского гуманитарного института. Спасибо, друзья!